Здравствуйте, уважаемые! У нас в стране кризис на данный момент, на момент съемки. YouTube еще пока вроде как-то вычерк. Ну, если что пользуйтесь VPN. Подписывайтесь на канал сразу же. Это поможет а мне, может, ставьте лайки, аванса. Сейчас будет интересно. Времена военные, времена опасные, времена тяжелые. Раз уж у нас что не так хизирую, вот, ну, давайте вот. на дешевейшие, как вы уже поняли, доставки дешевые прорветики бисквитные к чаю от трех сетевых магазинов пятерки магнита верного <связывая> я не знаю почему я их так обозначил а. Верный. В верный <связывая> верный, короче но это дешевые, самые дешевые бисквитные к чаю давайте сейчас затестим под них за вот как бы, на засчёты всё-таки забивайте чего-то там на рейтинг-обзор взяли НСКФ классик три в одном пакетики газировочки и якобс три в одном и горячий шоколад. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. Не готовилось, давайте начнем с него. Смотри, информация. Информация. Очень мелкий шрифт, но он довольно-таки Насколько я его ну классический состав снахаров далеко не Масло пальмовое, кожура троянья, основные основы, стабилизаторы, было много раз. На очень его соль агентные, которая какие-то слюшки. Слизь. Регулируемый регулятор кислотности, там Здесь 14,5 грамм. Стоит 15 рублей. Такие чего таки за грамм. Ставь лайк, если любишь рубль за грамм. Если хочешь брать грамм за рубль, поэтому на сто пятьдесят единиц воды. Первый, сейчас пойдем заправляться, знакомимся с яблоком, в чем тут разница Во-первых, здесь 12 грамм, стоит также 15 рублей, тут чуть дороже, чем рубль за грамм Мы помним, что рубль за грамм, чего бы то ни было, это всегда хорошо По факту состав тот же самый, составный годный сироп, на такое, у нас наносительно такой не 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 то 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 приготовления. Здесь у нас требуется 150 мл воды. Здесь много напитителей. 150-200. 150 -200. 150, здесь 150, да 150. Здесь 12 грамм, здесь 14 грамм. Ну и мах шоколад содержит состав. Сахар катау хорошо заменитель сливок на основе растительного жира, сироп растительной биожидкости с кое-какой молотой на 80 минут Ну агент здесь, ну сливочное, сливочное, глюкоза, кислотности, ароматизаторы. Ну все, пока. Люблю заправляйтесь. Подождите, чем начнут рулеты. Давайте первый. Рулет красная цена. Закусок клубники коптиками. 30 рублей. Стоит. С коптиками. Не стоит его поговорить. Состав, скажем, общего назначения продукты, личной воды, даже вкусных, совсем неудобных, по-моему, вкусных, вкусных, грудных, яблочных, вкусных, пиптидных, и когда кислота, организация, кислота, соровительная, это может начинка, неудобная, вода, масло, очень много слов, короче, вообще, есть пошли много, еще, много, много, много, комплексная добавка опять пиптидных, надо укрепить, и и вс ⁇ чрезмерному действие, а это опасность. Наверное, больше одного не взаточен. 200 грамм с троугодностью 6 месяцев. Заручение продолжаем. Кладем здесь. Сосновная торговая марка. Э -э Магнитов. Также с троугодностью 6 месяцев. Масса нету. 200 грамм. Фактически состав все то же самое. Прям вот вообще. Один в один. Очень-очень жирный состав. Кленовый гора, Ехать. И для интересного. Можем содержать следы молока продукты в работы, в том числе и лактозы. Этот, в основном, никакого исправительного не выглядит, он содержит лактозы. Испект из Верного. Так, этот 27 рублей стоит. 30, 27. И 145 грамм. Самый дешевый диск Верного. Бомбарео дискретный рулет со вкусом для синхиада. Это для чистоты эксперимента взять клубника но клубнику они только по полтиннику. Поэтому те же самые полгода срок в Так, Так, ну капшиничное яблочное пюре, консервант, диапсид серы, глицетин вот этого там не было, простите, кармин. Тоже спирты в ароматизаторы, ягоды. Ну, с половиной, золи 18 мл. 55 Ну, учитывая меньший объем, ну, вроде более насыщенный. Так, ну и те же самые срок с дольнике, но ягоды. Ну что ж. Приступим. A few moments later. Э, ну что ж, хотели, давайте посмотрим, что кто из себя представляет. И смотри. Порожим вот такая вот упаковка у верного. Просто буварочку повторно положили. Ничего не прилипло, глазунка а есть. Как бы бледненько так выглядит. Что вот так звучит. А вот стандартная лагидейсовская тема, что все рулеты прям как один, вот прилипают. И это все остается вот тут, в одной упаковке. Е не хорошо, когда он будет обушеннее, а он эти паковки по бокам прилипает, но что-то такое. Вот пятерошный такой вот под наклоном упаковочки, ничего не горит под вот все ческой, какой более сухой. Сейчас посмотрим, начнем уж который ближе к телу. Это у нас, Это у нас, да, что-то напоминает, дышит где-то все идеи начиношные. Просто немножко пустоты попахивает на гибалову. 137 месяцев бумаги, а должно быть 145. А вот они здесь наши 10 грамм, да? Вот они, тупенькие. Может там скворцы летят на родину, скворцы. Давай остальные перевесим. А это, я... другое назначение Да, да, да, этот американский пирог, да? У это должен быть 200. О, 221. Видать, жирная упаковка. 222. Ну вот, по 20 грамм, у меня пленочку, а я верно не додаю. А это верная нагибалова. А я не такой уж и Ладно, что, давай расстроим его, видать, и с жирной стороны. Ну, выбрали на самом деле как-то Полужички... Не довес. соки, Ссылки не довес. Ссылки. было видно, как резко. Mm. Ну, вот, yeah. ну, прям вот это... Прям вот Прям вот это... Прям это... Прям это... Слишком монтидированный, прям вот яркий. Ну, вообще, Вот они это пробуют. Тебе ягоды. Почему они-то вообще ничего ягодного нет? Тебе еще быстро ягоды надо? Я же в этом, вот это вот тебе. Это вот тебе. Ну, ничего. У студентов нету. У Даже он какие-то остатки, а крафки назвали. О, о, о. Запах прям сладости. карамельный такой. Прям хорошо так хватит. Надо освежить рецепторы. Ваше здоровье. Я что хорошо, воздушный? Ну да, он такой. Видно, что он За 30 грязный. рублей? Прыжненький. Да. Да. Прыжненький. Такой. Воздух, ну, ну, да, ну, да, это как ну тут Попробуй. Ну, сильно сладко. Ну, это косяк. потому что я так... в да. угу. ага. От упаковки. От упаковки. То есть здесь он призрит. Там нагибала ебалава подъезла, а причем сама только полночь и целая. Да, видать, другой же какой-то упор. Главное, да. Печальная история. Не имеет не, не быть. Ну, слишком сладкий. То ли верновский за счет того, что он суховатый, он может не такой интересно сладкий. А сладкий. Ну, а вот этот, который весь по всем сторонам поприлипал, магнитовский лакидейс. Прям вообще... По ощущение, что запекали прямо здесь с упаковкой. Прям, прям по суду погляли, по клепку сбоку, по сторонам. Прям, наверное, горячий цыгай, и погибло это все. сразу на кассу? Сразу на кассу, блядь. Ну, здесь никаких технологических других отверстий не видим. Здесь у меня ягодки видно. Даже немножко выползают за... Ягодки. Ну, ароматизаторы ягоды. То есть там-то всё однокомлено. Здесь вот есть какая-то... Э, вот какая-то, брат, Вот это ну, прям сладенько пахнет. Мне скажу, причём какой-то ромашний напоминает, да. вот сам бисквит. Вот. Я говорю, со стороны видно, что он суховат, но пропитан за счет того, что уже пачки прибежал, Дум, дошёл. Угу. Допитался, Дум, дошёл. Но сам по себе сухой. Да видно, наверное? Умею. Угу. Не, браток. Не такой, мне кажется, сладящий, как второй. Он сладкий, но не столько резко. Думаю, не какого Хоть как сильно не ведут, но, а, на опизаторами не запах но запах умеренный. Мне на самом деле спермовский больше понравится. Спермовский? Спермовский? Сферма, сферма. Вот, вот это вот? Да. Ну он, правда, суховат, но я имею в виду ну, на вкус, он такой не резкий. мягкий, нервный. Ну, не мягкий, а нервный. Что ж, перед тем, как подытожим, попробуем это все и за пивоном. Сначала за пивоном. Горячий шоколад. А на вкус. Ну, да. пущего, вообще горячий. Ну, это понятно, но ты же не сравнивать горячий шоколад и пакетированный горячий шоколад. Ну, это как бы, как дорог, да? Имеет место быть, как вы говорите. О, ну, а вот теперь битва. Трех в одном. Это же, вообще не мешает. Неста фэшечка. Вроде... Я как-то. Прям, прям больше чувствуется молоко, молоко дико разбавленное сгущенное молоко, типа, типа сливки, что даже не сливки, что ли, дико разбавленное молоко, сгущенное, как только не сладкое, ну само молоко кофе то нормальный, вот не сладкое, есть разница, получение что-то вот именно прошло, не знаю, так мало, что-то вот такого, белого, что-то таким вот именно больше, воды много зависит, но Шишколатых. Давайте подытожим. Из трех в одном, как-то я, по-моему, не больше дошел. Mm -hmm. Из этой библии. Под рулет. Вот этот шоколад, Ну, пусть будет. Конечно, лучше погуще. Можно вообще тройным пакетом заваривать. Там один тройный, когда он будет какой то спектакль на настоящий горячий шоколад похожий тоже. Под рулет, я думаю, на довольно-таки неплохо. А из рулетов? Ну я не знаю, я больше за магнитовский. Я думаю, первое место магнитов, второе пятерки а вот этому я дам третье место пишите в комментариях свое мнение какие еще дешевые рулеты обогреть 27 рублей выигрывали 30 рублей берем второе место 22 рубля с этой верхней недовеской идет просто куда-то чуть чуть ближе по моему неудобно, но не вкусно совсем тебе что больше что еще реально понравился? ну меньше сладкий такой, меньше против. ешь как бы как пенопласт с сахаром пенопласт я не хочу есть пенопласт с сахаром 4 рубля и съел ну, вот тут видишь, такое я Добавил 7, съел с, это, с тем, что не прилипают к упаковке. Это, конечно, да, с прилипанием к упаковке игровой, но они по не, не нагнули нас. поэтому Это сразу идет весом да, нагибалого пою весу. Ну, мне кажется, тут какая-то ситуация. Как -то, какая -то, какая -то. Ну, какая? Ну, надо позвонить. Звонить свой брат. А позвонить в по Магнит. Да, все доказательства. Да. Магнитом звонить пока что не будет? Ну, пока не до да. Более недавно смотри. А вот здесь, наверное, недовес, не знаю, безоплаз с сахаром. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайк. Мы забываем про запрещенный в России Инстаграм. И Скучно. Не будет. Пока. На этом все. До свидания. Ставь лайк, если любишь рубль Инстаграм. Если хочешь брать мирам за рубль, подписывайтесь, и скучно не будет. Пока! И не обкакивайтесь. Ну, ешь как бы пенопласт с сахаром. Пенопласт с сахаром, блять. Ну, я не хочу есть пенопласт с сахаром.